Как многие, наверное, знают, в эту субботу группа Победа в честь своего пятилетия будет давать стране угля. Я тоже там буду и внесу немножко деменции своим live psychedelic performance. Так что жду вас. Суббота. Стальканат. Арт-центр.